Что делать, если у вас не получается открыть бутыль с водой, с обычной пробкой? Если у вас руки скользкие или просто не хватает сил, нету дома взрослых. Для этого есть э, простое решение. Пробка с кольцом. Она позволяет очень легко открыть бутыль. Просто вставляете пальчик в колечко и обрываете. Это может сделать даже ребенок.